Только что в магазине купил вот такой виномер. Ну и сахар тоже мерить. Значит, от 0 до 12 процентов спирта. Вот он. Вот его шкала. Налил воды. Вот сейчас померю, сколько там будет. Я уже мерил, но просто это для вас снимаю. Вот. Вообще-то в воде должно быть 0 градусов. Вот. Ну вот я его отпускаю сейчас спокойно. И вот он меня показывает. Так, сейчас разверну немножко. Вот 12 градусов спирта в дождевой воде. Пожалуйста, любуйтесь. Очень хорошо. Ну и сахара. Ну сахара более правдоподобно, что 0. 0 вот и нолик что спирта 12 процентов дождевой воде ну дай бог чтоб шли дожди постоянно такие